Жил-был такой мужик, реально никогда не везло. То есть там то то долги, то с работы уволят, то еще что-то. Устроился на новую работу, еле-еле, то есть ну, все там коллеги новые, да, это, ну это к слову о коллективе, но без намеков, как бы прознали, ну тяжело мужику, что-то не в личной жизни, никак, ну вообще никак. Они говорят, слушайте, давайте ему купим путевку, пусть летит в Индию. Классно, ну ты у океана отдохнет, ну человеком себя почувствует, ну боже мой. Ну все, скинулись ему там на путевку, он тиш, прилетает, у него, короче говоря, в аэропорту крадут багаж. Ну, этой серии, человек, которому не везет всегда. Крадут багаж. Он такой, блин, да что ж такое-то? Все, идет, плетется к океану, садится, грустит, вещей нет, документы потерял, все. С Смотрит, в песке торчит бутылка. Он ее раз, чуть приподнимает, и там джин такой, вылетает. Говорит, мужик, Любое твое желание. Он, как? Что за сказки такие? Он говорит, ну, хочу, чтобы у меня вещи вернулись. Бах, стоят чемоданы, документы, все, все классно. Он говорит, ну, денег хочу, в конце концов, никогда не зарабатывал. Бах, там еще чемодан баксов ему такой. Ну, все, я теперь счастливый человек. Ну, типа, уезжайте, уходите. Он говорит, ну, а третье, может быть, какое-нибудь желание. Он говорит, ну, чтобы я там... Провел самый лучший отпуск в своей жизни. Он говорит, все, гарантирую. Приходит в отель, ему говорят, вы у нас миллионный посетитель, вам люкс-номер с видом на все Дели, все классно, заселяйтесь бесплатно и так далее. Шоу-программа бесплатно. Боже мой, что, что за чудеса? Вот джин дает, а? Реально там цыхание, индианки, танцы, оркестры, шампанское рекой, то есть Все. Утром просыпается такой, блин, что было за такое? Все нормально, рядом спит индианка с этой, на лбу. Мужик такой посидел, подумал, говорит, блин, всегда хотел узнать, а что у них на лбу? Конфетти приклеенные, родимое пятно здесь такое, что, что такое? Достает монету, стирает а там надпись, ваш приз, автомобиль!